В этом видео разберемся, как через суд уменьшить размер микрозаймов. Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав и с вами Ангурян Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться! В одном из прошлых видео мы рассказывали, что если нет возможности оплачивать микрозайм полностью, то лучше не платить вообще совсем и решать вопрос через суд. Потому что через суд можно зафиксировать сумму долга и потом выплачивать уже долг комфортно для вас платежом либо до 50 процентов из вашего официального дохода либо если нет официального дохода то в принципе любыми комфортными для вас платежами также напомню что размер процентов со всеми пениями штрафами и неустойками по микрозаймам взятым после 1 января 2020 года не может в полтора раза превышать сумму основного долга то есть если вы взяли например микрозайм 20 тысяч рублей то все проценты пени штрафы которые вам могут начислиться если даже вы не платите очень долго вообще совсем, то в любом случае не больше 30 тысяч рублей. То есть общий размер долга будет 20 тысяч. Основной долг плюс 30 тысяч это пение, штраф и неустойки процента. То есть в итоге 50 тысяч рублей. И больше он не может быть. Но здесь есть очень важное уточнение, на которое я и хочу в первую очередь обратить внимание в этом видео. Что ваша задача отстаивать свои права. Вы должны понимать, что кредиты, либо микрофинансовые организации будут пытаться получить сверхприбыль. Их задача получать как можно больше денег э, заемщиков, которые брали у них деньги. Поэтому сами они изначально, если вы не платите и микрофинансовая организация подает в суд, то они могут там указать любой размер требований, который им вздумается. Например, если у них по договору идет 20-30% в месяц годовых, то и вы, например, не платите год, то там может быть 300% годовых, а может быть и 1000% годовых. То есть вы, например, взяли 20 тысяч рублей, а когда они будут обращаться в мировой суд, то в их требовании будет 200 тысяч рублей. И да, это незаконно. Друзья, а теперь важное отступление. Мы строим самое большое сообщество, которое будет помогать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 Система устроена так, что ваша задача подать возражение по этому поводу. Суд для этого и нужен, чтобы разобраться в ситуации, что есть требования кредитора, есть ваши возражения по этому поводу. И вот здесь очень многие люди допускают ошибку и не подают никаких возражений. Пускают это дело на самотек, а потом удивляются, что почему? Ведь вроде по закону не может быть больше, чем в полтора раза, а у меня в итоге долг 200 тысяч. Так вот, запомните основную мысль, что ваша задача участвовать в процессе. Чтобы вас это не пугало, вот это вот участвовать в процессе, сейчас я объясню, что из себя представляет этот процесс. И на самом деле там все достаточно просто, он состоит всего лишь из двух элементарных простых этапов. Первое, что вам нужно сделать, если вы перестали платить микрозаймы и понимаете, что кредиторы рано или поздно обратятся в суд. Так вот, вам нужно отслеживать получение судебного приказа. Сначала кредиторы, если не важно, причем это банки, либо микрозаймы, они обращаются в мировой суд, и мировой суд выносит судебный приказ. В этом судебном приказе будут полностью удовлетворены все требования кредитора. Поэтому ваша задача отслеживать, когда будет вынесен данный судебный приказ, как вы можете это сделать судебный приказ должен вам прийти с заказным письмом на ваш адрес по месту регистрации то есть по месту вашей прописки если вдруг вы не проживаете по месту прописки или опять же бывает что почта россии работает как придется А потом на сайте судебных приставов вдруг видите, что у вас уже есть судебный приказ и начато исполнительное производство. Так вот, вы должны знать, что у вас есть 10 дней на отмену судебного приказа не с момента его вынесения а с момента когда вы о нем узнали то есть либо получили его по почте России либо если по почте России вы его не получали но еще важно чтобы никто из ваших родственников вдруг его не получил расписался там в уведомлении что его получили и вам об этом ничего не сказали Родственники вновь оккупировали наш дом. Вот что случилось! Потому что если кто-то распишется э, в уведомление о получении, будет считаться, что вы его получили. Так вот, вот, если этого ничего не было, и вы действительно ни вы, ни ваши родственники его не получали, то э, вы можете мониторить сайт судебных приставов и увидеть, как только там э, появится э, дело, да, ваше, то есть о взыскании, то, соответственно, в этот момент вы точно так же можете э, подать заявление в мировой суд, только там вместе с заявлением об судебного приказа нужно еще будет приложить ходатайство а, с заявлением о восстановлении срока на отмену судебного приказа и в этом случае мировой суд отменит судебный приказ а, еще раз обращу ваше внимание на то что судебный приказ нужно отменять обязательно потому что если вы этого не сделаете то вы даже не узнаете а, вот в ту сумму долга которую начислили в итоге что туда входит какой там основной долг пени штрафы проценты что-то можно было там уменьшить или нельзя потому что вся эта информация будет уже в исковом заявлении. После того, когда вы отменяете судебный приказ, то кредиторы обращаются уже в районный суд, но ну, могут, кстати, и в мировой суд точно так же обратиться, но только уже с исковым заявлением. И ваша задача уже будет подготовить возражение на исковые требования кредиторов. Сейчас расскажу, как это делать. Но сначала напомню, что вы всегда можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией, потому что я понимаю, что со всеми этими моментами э, судебные приказы, не отменять вообще что делать в вашей ситуации как правильно поступить иногда бывает сложно разобраться самостоятельно поэтому вы можете обратиться в нашу компанию юристы вас проконсультируют детально разберут вашу ситуацию и подскажут по какому пути следует пойти именно в вашей ситуации так вот, теперь давайте разберемся, что делать с исковым заявлением, с которым уже банк обратился в суд. Ваша задача подготовить возражение на исковые требования кредиторов. Сначала вам нужно ознакомиться с данным исковым заявлением. Вы это можете сделать, либо Запросив данное исковое заявление в канцелярии суда, это можно сделать по почте, либо прийти лично, либо вы можете непосредственно прийти на судебное заседание, вас обязательно об этом уведомят и вызовут по повестке, ознакомиться там и после этого уже подготовить свои возражения на исковые требования кредиторов. На всякий случай скажу, что суд это не страшно. Многие люди боятся ходить в суд, вдруг со мной там что-то сделают, не знаю, арестуют, заберут в тюрьму или ну, еще какие-то вот есть люди разные страхи по поводу суда. Но На самом деле суд это всего лишь спор между двумя сторонами, которые не смогли договориться. Вот, поэтому в суде нужно как раз таки по возможности участвовать и заявлять свои требования, свои возражения на исковые требования. Самый гуманный суд в мире! Предположим, вы ознакомились с исковым заявлением от кредитора. Неважно, это банк, либо это микрофинансовая организация. В каком случае есть вообще смысл готовить возражения и на какой результат можно рассчитывать? Во-первых, вы должны понимать, что сумму основного долга плюс проценты, положенные по закону, они в любом случае останутся. То есть, если мы говорим про микрофинансовые организации, если в исковых требованиях от микрофинансовой организации вот сумма процентов не превышает полтора раза, со всеми пениями, штрафами, неустойками э, в полтора раза сумма основного долга, то в принципе это законно. Э, если, например, сумма значительно, прев... да не то, что даже значительно а в принципе превышает э, этот размер, то однозначно нужно готовить э, возражение и указывать, что размер процентов со всеми пенями штрафами, неустойками по закону не может превышать полуторакратный размер. Но важно опять же отметить, что это относится к займам, э, которые были взяты э, после 1 января 2020 года займы которые были взяты ранее там действовали другие ставки например для займов которые были взяты с 1 июля 2019 года действовала двухкратная ставка для займов которые были взяты после 11 января 2000 вот с 11 января до 1 июля 2019 года там был размер ставки два с половиной то есть она была значительно больше а для займов которые были взяты до 11 января 2019 года размер процентов пени штрафов неустойк мог в три с половиной раза превышать сумму основного долга поэтому учитывайте эти факты если мы говорим не про микрофинансовые организации а например про банки и банки точно так же любят начислять пени штрафы различные проценты, иногда они могут быть очень большими. Там нету каких-то конкретных размеров, но если речь идет о банке и размер неустойки, вы понимаете, что слишком большой, это не тысяча две, а там, например, десятки тысяч то а, всегда вы можете просто попросить суд, то есть в вашем заявлении вы должны попросить суд уменьшить размер неустойки в связи с вашим тяжелым материальным положением. И, как правило, суд удовлетворяет данные просьбы заемщиков. Главное, сделать это все в письменном виде и подготовить заранее. Вы можете не участвовать лично а, в судебном заседании. Ваша задача просто подготовить документы и отправить их до того момента, а, когда состоится заседание. Чтобы вам было проще это сделать, к этому видео в описании мы предложим шаблоны заявлений на отмену судебного приказа и возражения на исковые требования кредиторов. Поэтому пользуйтесь, смотрите, там нужно будет только подставить ваши данные, и в таком виде можно отправлять данные заявления. На этом все. Напоминаю, что вам ни в коем случае нельзя пускать эти вопросы на самотек. Нужно контролировать, как проходит процесс, и если вы понимаете, что ваши права нарушаются, то обязательно отстаивать свои права в суде. Обязательно пишите свои вопросы в комментариях, также переходите на наш канал, смотрите другие выпуски на тему, как избавиться от долгов. Ну а с вами был Онгурян Александр и компания Должник Прав. Пока!